Всем привет, дорогие друзья, с вами Black Channel. И сегодня будем продолжать проходить метро Last Light like Redux. Все, давайте. Ага, да, а да, в да, Лип. В оборотах, а, а, ну конечно, в блин. Так, оттого Сбежал оттого... меня будут сейчас искать. Ну кто ты в прошлой серии не видел, обязательно пошли... посмотрите. Мы сбежали из плена. Ну конечно, потом нас поймали. Да. Но мы все равно сбежали. А у меня тут Считай. Так, да, серия так раз намечается ну, очень я интересно, я возьмите что-нибудь себе покушать обязательно, чаёк по заварите. И теперь везде или там налейте мотор, газировочки. Выделят. О, а двигатель, нифигайся, а или это генератор. Да самой красной линии. Красная линия. Видал, ну да, видел, ну, видел. Еще построим... помню, а вот он, кстати, деталей, он в 2033 редукции строили метро. <reproducible> <Yu -ge1> давай О, неплохо неплохо <-предомали> э�, а что это Регина? Регина интересно давай сейчас садимся поехали только теперь стало лучшем случае по они ушли скорее всего Поздыхали все О, давай Сейчас покатаемся. Кстати, мы никогда, по-моему, не катались. Завести. Не, по сути, мы раньше... Включить свет. О, нормально. Лампочки прикрутил, нормально. А сзади тоже есть, да? Ну, ей, хорошо. Все, да, пока-пока. Все, едем. А как тут ускорение есть какое-то? Скорпионы. А, выйти из дрезины. Стоп. А нам сюда? Что-то не понял. Куда нам надо ехать? Ну, может быть, сюда. Я откуда знаю. Давайте здесь проверим, что тут. Как тут. Кто там? О, ножики. Не, это просто, читай. можно было сюда зайти, можно было ехать дальше. что не обязательно. Но... Но нам приключения нужны, так-то. Мы посмотрим, что тут имеется. Ага. Кроме патронов тут и денег ничего нет, в принципе. Можем ехать дальше. Так, что это? Бутылки валяются. Понятно. Ну да, тут резвым сложно ездить. Всякие мутанты были. О, кстати офигенно у меня пушка купил ее так раз тогда тут есть даже давление или что это опа это же че там такое не ну по сути а давайте зайдем что пойдем посмотрим чё ну нифига себе А это обязательно сюда идти или нет я вот что-то не понимаю. Я могу их просто сжечь. Я так и делал. Здорово. А, убежал. Ну... Секунды. А, убегает, кстати. От света. А чё, давай, чё ты? Хочешь сражаться, да сражайся. Чё они убегают, секунды такие, а? Давай. Сожгу нафиг всё. Все сгорел просто. Реально, просто сгорел. Не то, что я там его застрелил. Сколько у вас тут вообще? Я знаю, что у вас тут много, но сколько? Так, ладно, хрен с ними. Так, тут ничего интересного больше нет или есть? Опа, здорово. А чё ты убегаешь? Стоять. А чё, давай. Каких же можно просто убивать светом. Серьезно. <звук> Фу, вообще их изи. Изи просто. Тихо, просто свет. Свет посветил и все. О, здорово. А, не в этих штучках живут. Где? Здорово. Давай, что ты. А ну-ка, не надо мне тут, а. Чё происходит? А ну-ка, стоять. ё зачем я сейчас сюда пошёл? Тут же реально дофига. А чё, не бессмертный, что ли? Я ещё фонарик достану, еще один. Запасной. Офигеть их тут, по-моему, миллиард вообще. Надо было ехать дальше спокойно себе. А я ж приключения пошел искать. А может быть по сюжету сюда надо будет вообще идти сначала? Да, мы тут очень. Ладно, идем дальше. Где? Куда идти вообще? Ч ⁇ и все? Да, конечно, так раз боятся огня. это идеальное оружие просто огнемет был да у нас но ну его отобрали у нас потому что мы э, плохо выполнили задание походу нас забрали огнемет а сейчас у нас опять есть он ой то есть не огнемет а пушка есть которая стреляет патронами из огня это просто идеально потому что нам надо именно я могу двумя пулями убить их Нигде. Да я слышу вас, а где вы? Куда вы убежали, а? Вообще, как из-за спины, из спины вы скачат? Стоп, мы, по-моему, кругами ходим уже. Серьезно. Вон стена, они оттуда и лезут. Не, ну всех убивать это невозможно, я... Я это понимаю, конечно. Да мне вообще в другую сторону надо идти, вообще. Сюда надо идти, и всё. Револьвер поменять. А, нам на это включить надо, что-то... Включай, давай а ч это свет о горите в аду а, -а, -а, -а, -а. а я буду вот смеяться над вами все сгорели все мужик не успел этим насладиться тоже жарко конечно а сколько у него патронов там было 120 ни хрена а, ну это как дробовик да ну блин, не знаю даже. Мой, наверное, лучше. Ну посмотрим. Тут патронов просто много. Ч ⁇ капает? А, это яд типа или что? Я им просто свет включили. Нет, это не яд. Это мы свет просто включили и все, они подохли. Все, садимся дальше. Мы тут зачистили все. Логовые этих твари скорпионов. Да их тут миллиард, я не... их тут зачистить невозможно. Куда ты бежишь, а? Куда? А, а Нору. Да все вы все, вы все подохнете даже в Норе. Сколько их тут вообще? Тут зачищать и зачищать зачищать. Это наша работа получается или что, я не понимаю. Вроде бы нет. Но мне кажется, что да. Ч тут болото? Давай включим на всякий случай. Свет. Нет. Не, смотрите, тут их нету все-таки. Повезло нам. Хотя, может быть, и есть. Опа, это кто? Здорово. Ты утонул. Угу. Давай лучше уже писать. Ого! Ну, нормально, в принципе. Так. А, так это обычный типор патрон. Ай, блин. Зря я обычный взял. Я туда не пойду. Ну, нахрен. Ч, свет вырубили? Специально, что ли? Сейчас как сюда налетят, наверное. Они знают ход, наверное. Сто процентов знают. А я нет. Блин. Ч-то можно как-то там включить свет тоже? А, замок. А, за закрыто. Ну, мне повезло, что там закрыто. Я просто не хочу туда идти. Ну, все, мы зачистили, получается. А, ты чё? Нихрена себе. Нежданчик такой. А я такой, все нормально вроде бы. А вот такие дебилы. Появились. Садитесь быстрее, нахрен оттуда валим. Откуда? Где? Здравствуйте. Ну, нахрен, я больше ничего защищать не буду. Да ну вот нафиг, я вообще не хочу больше защищать ничего. Так, отдавай свет. Я чувствую, как они уже тут. Но потому что там туман начинается, мне это не нравится вообще. А пошел отсюда. Вылазь. Вс. А вот сюда не пройдете Вс, тут тут святая вода вообще-то напрыскана. До свидания не до свидания так о тут бах такой есть типа тут уже видно все но ну, немножко вон они там лежат сюда иди быстро блин. сюда я сказал где ты Вылазь. ну хрена себе тут, там да ушел. А вот так вот вам а как, нормально? А чё не горят? Не понял ли я сказал гореть, все. Вот так. Тут не горят тут вообще, офигеть можно. Ушел. Ушел. А, убежал, блин. Или нет? М да, свет тебе не помог, мужик. Тут надо вообще на стелс играть. Тихо пробираться. Где? Кто? Где? Кто? Когда? Так где они Не понимаю, мужик. Ты знаешь, где они? Помоги мне найти их. Я что-то уже запутался. Конкретно так. здесь да включай давай специально они такие умные продумали чтобы я сюда пошел э, Заманит, чтобы они меня заманили убили и чтобы я сюда пошел ну охренеть можно специально так сделали да хорошо нахрен все валим отсюда это проклятое место. Надо двери закрыть и вообще запереть тут навсегда. А, то куда я залез? Мне надо еще включить. Ворота открыть. Так. Давай, открывай. Я включил все. Открывай. Там сейчас они по лесу, наверное. Рекой. Возможно, возможно. Так, вроде бы путь прочищен немножко. О, тут кто-то был. О, тут уже мутанты пошли обычные, сосульки. Ну нормально. А, тут все, тут уже все нормально. А, блин, еще этих дебилов не хватает? Не хватало. Ну зато нету скорпионов, они мне подстрашнее будут Ну ладно, с левыми я могу договориться еще. Я их с прошлой метро еще запомнил, они уже не такие страшные. Блин, дверь, лёвы открывайте! Блин. Ну ладно. Ч, дальше поем. Ну, я думал, там можно зайти посмотреть, что там. Интересненькое. но ну, там закрыто, нажали Так, куда мы прямо едем, да, прямо. О-у-у, Но их свет не берет. Это печально, конечно. Мне придется реально их стрелять пульки. Пульками. Скорпионы есть слабость просто, они свет боятся. А эти не боятся, ничего, они вообще нацрать, на все. Тут уже дождь идет, как это? Тут и снег, и дождь, и туман и все, да? Да, прикольно, прикольно. Мужик защищался, но не, по... не повезло ему, да? Топ это продуктовый магазин. Не, не, ты не будешь сегодня рычать да, Все-таки чуть-чуть пикнул, уже все побежали же плохое, плохой. А ну что ты делаешь? Деду было сказать, чтобы катапульту еще сделал. Не катапульту, пулемет сделал. Лева еще есть? А, так они с улицы вылезают. Ну конечно. Был нормальный подвал, взяли из кожи, испортили все. А тут теперь все, хана. А что это? Это вообще, пункт эти серверы были? Microsoft, наверное. Подвали, да. А все, взяли и все разгромили, блин. лёвы проклятый. Ну где твои дружки, а? А? а? Нету дружков твоих уже. Наверное, надеюсь. Хотя нет, есть. Патроны есть. Что есть? Противогаз, у него точно должен был быть он же тоже наверно надеялся что он тут надолго будет но не получилось не фарсанула тут только выживают сильнейшие но лёвы не не сильные офигеть тут прям реально пробили все пробили пропили и все плохо Клю... ключи от чего-то от этого нет нет этого Нажали нет. мой это... А, нет, тут нельзя пройти. А, нет, нельзя. Значит, нам сюда не надо. Вс ⁇ течет, вс ⁇ плохо. Ничего, да, я бегут. Ну и не знаю. Ух ты, нифига себе. Мы вырезали, врезались. Давай сталкивай. Нет, ну тебя еще не хватало здесь. Нет, не сегодня. Это не, не ваш день сегодня. Хотя может быть их не. Блин, <гублен> они тут бегают вверху. Тут. О, здорово, здорово. Как те, как дела, как поживаете? Ну нифигаш себе. Ну нифигаш себе. Они сейчас могут просто с крыши прыгнуть. Так, замени лучший фильтр, а то ему хреново уже. Да нет, едь дальше лучше. Не думаю, что самая лучшая идея сейчас. Да ну нахрен, их тут миллиард. Едем дальше, я не буду э, сейчас ходить и проверять, что там. Я хочу добер, добраться куда мне надо, я не буду. Не, не даже вот эти вот э, пути, которые можно пойти, потому что да, затыриться. Мне сейчас это не очень важно. Мне сейчас выжить надо хотя бы. А то Левы просто прыгают над Москвой, блин. А тут тоннель поврежденный очень сильно. Я сказал нет. Я сказал нет, нет, нет, нет надо. Да ч ⁇ ж вы такие тупые? Я сказал не сегодня. Нет, сегодня. Все, до свидания. Идите гуляйте дальше. Ч ⁇ вы сюда припрыгивались? Ч ⁇ он наверху не нравится, а? Блин, вы понимаете, что я в плохой ситуации? Все, до свидания, бай-бай. Я вс ⁇ Все, вы больше сегодня ни туда не, пой... не попадете. Всё нормально. По... Пошли нафиг. Я сказал, что я буду ехать. Понастроим всякого говна, блин. Ох ты, нихрена себе! Нет! Нет! Нет! Что это за... Не, не не не не не не сейчас мы задохнем. Вот ты дебил, Артём. Ну зачем ты погнал? Ч, все, Я сдох. Или ч сейчас будет? Бандиты! Группа Павла двигает двигается на Третьяковскую. Она же венеция Венеция. Сопри... О переживанием несколько часов да и двигаются. Они по обжитому туннелю. Ну да, а я нет. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Да? Да я вообще чуть не сдох. Какой я догнать смогу их? Разбился просто в щит. Замени, пожалуйста... Про... А, нет, противогаз одинаково у нас. А, то тогда -да -да тоже, походу, сдох, да? Я тут не один. Да. Ну, по-моему, такой дебил, как я на дрезине, по-моему, единственный, кто смог взять и просто... Сдохнуть. Ехал, ехал, все нормально поехали так тут нет никаких лев. не лёв нету наверно лёвы были только там потому что там был Пу щель такая здоровая что можно было пробраться с улицы что такое Да у меня тоже, кстати, ну, ла Да не, Может, Глянь, не стреляй, да, у бандиты особенно Вообще мирные, пломдями убили. Да, вы конечно, врете строй. все. Я да, с стоят, партит. а Все шли Мы, правда, мирные. Как да если бы не мирные, они бандитами не назывались бы. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но и... На меня еще тоже идет. напали. сто раз уже, и нормально? Ты, я вижу, человек бывалый. Да. Ладно. Так, что то ничего нету. Пусти, пусти, пусти, О, блин. А кто там? Сейчас поможем, нет, мы помогаем всегда. Надо помочь. Так, нет, нет патроны нет. О, так тут можно статьи ножами. А ножом как? На C? Есть. не на бесполезно то что-то да, кидаться ну может быть я что-то не так неправильно сделал но я помог хотя бы ты ч ⁇ мекиста реально Прям на их не логово попал. Все, на пол. Кто там? Ты ни хрена себе! А если поеду, меня могут тоже завалить, получается я чего брошу свою машину что я даже врага не вижу как они снайперки что ли стреляют реально действительно ну нахрен никто кто там скрипит чуть ничего нет блин его заметил но его нет уже на ну, блин так он же живой вроде бы нет уснул немножко серьезно сидел тут стрелял блин жалко что нельзя их не там забрать эти патрончики все а это с чего стрелял серьезно пистолета ты ждал вообще? А, это наш, да? Надеюсь. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, Наших угнали все. Наших угнались Детишек. Женщин. Кто живой остался? Я сейчас... Я дрезину, а ему нормально, он на кайфе вообще сидит. На технической. Б в ловушки в ловушки можно попасть? Возможно. Так, вази... а куда он? А, он поехал. Я тоже поеду, что я буду пешком как дебил идти. Я тоже поеду, у меня тоже дрезина есть. Получше, чем у него даже. Бронированная. Блин. Разбили немножко, но ничего страшного. Нормально. Мой цвет немножко не работает, но ничего страшного. Он... Хотя бы должен работать вроде бы. Спасибо, брат. Спасибо. Я посижу пока. А чё, мы с ним должны ехать или нет? Да хрен его знает. Мне вообще прямо надо идти. Не знаю, куда надо. Нифига себе тут радиация. Что там нашли пока? Что-то нашли уже. Сейчас посмотрим. Я гляну на... Если не привездите, разговаривают. Это вся сеть здания, походу. <связь> О, нифига себе, в ведро кто-то спрятал оружие. Может, в унитазе кто-то подкинул что-то еще. А, что это? Чтобы предупредить... А, понятно. Где они? Ох ты, ни хрена ж Нифига себе переворот. Натянемся... Чего вы там сделаете, а? Натянули? Ну, дебилы что ли? Идете просто как дебилы реально. А, нет, это, по-моему... Где кто? В смысле патроны закончились? Да в смысле я стрелять не могу? Что ты поменял там? Что, не прям тут ехали, что ли? патроны не идут сюда вообще о тут лого реально бандитов есть власть такая давай уже была что ты стоишь Патрона дай. А, ну давай, открывай. мне придется противогаз искать, серьезно. Блин, ну как так-то? А? Он был так меня задрепал после такого ДТП. Такой скорости, он должен был еще тогда сломаться, но нет. Блин. Блин, это... Тут вот есть сто процентов что-то. Не так кажется. Или это просто декоративный? Ну как так-то. Опана. Че они вор. меня заметили? Всего, бля, Реально бандиты. По-моему, и сталкеры. Такая же звучка. загорели банды потуши не трать вообще тут нет тут зачем трать вообще включать что-то деньги спрятали у батареях бачке надо прятать они а в батареях вы что делаете да выключи все равно тут нечего терять вообще сейчас на туалет будем еще тратить свет и так света нету нигде ⁇ бай там. Нет, надо реально ехать. Ехать. Ну, если там очень жестко что-то будет, тогда я точно уже закончу. А если нет, тогда можем продолжить. Но я не знаю, сколько сейчас серии идет, но, наверное, нормально так. Полчаса точно уже есть. Так, а куда нам? А тут надо подправить, да, немножко. А тут смерть А ну да, там ловушки вроде бы. Я туда не поеду, я точно сдохну. Не так и уже противогаза нету. Все, поехали. Все, прямо, прямо. Я не поеду туда. Там уже прямо написано черепы. Куда я же тупой что ли буду заехать? Нечего мне делать. Сначала разминируйте, потом уже будем ехать. Блин, пацаны тут даже подохли. Ну ехали, ехали нормально и подохли просто. А ч они подохли, я так и не понял. тоже врезались. Ну резко все прям. Ни одного выжившего нету. Эта фигня не работает. Да, здесь... О, здорово! А почему я ломал все это время нормально? Ничего не, не было. Что то не понял? Открывай. А ч ⁇ она не открывается? И пролезть туда нельзя. Фу, что делать вообще? Короче, едем другой дорогой. Тут э, вообще нельзя пройти. Ну, короче, все, наверное, вот сейчас мы назад поедем и там остановимся. Потому что я не понимаю, как туда ехать. Вроде бы написано, что смерть, если туда поедешь. Но я так не думаю. Хотя, в принципе, можно даже сейчас закончить серию. Все. Надеюсь, вам видео понравилось и хотите продолжение. Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.